Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дмитрий Анцупов. И сегодня мы поговорим о такой важной вещи в процедуре, как отказ от метасвидетельствования, какие последствия это влечет и почему не нужно этого бояться, и ни в коем случае не нужно от этого уклоняться. Вы, наверное, помните героя одного из героев канала Сансары это отшельник Василий, который как раз таки из-за своей правовой неграмотности. Попал в такую ситуацию, что ему пришлось отсидеть в тюрьме, а если быть точнее, в ИВС, в изоляторе временного содержания, 10 дней. То есть у него был арест на 10 дней. Нас да, остановил, короче, ДПСника, э, ну, ну, типа документы, типа вот туда-сюда. Он говорит, мне только военник. Ну, он говорит, он говорит, давай хотя бы военник. Потом, короче, как мне Вася объяснил, его хотели вот этот забрать, как вот, ну, на алкашку, короче, ну, проверить, там, а. туда-сюда. Он говорит, давай туда, короче, не повезем сутки короче, посидишь, да и это, и там поедешь. Он говорит, ну, типа у нас много будет писанин. Вот приговор все и подписал. тот день, короче, не то, что план не перехват, это, ну, чтобы тормозили, а всех по головам там тормозили на этой железке. А, как говорится, я попал под горячую руку. Ну, плюс еще то, что и без э, касок. Я, видишь, сам тоже тупанул, во-первых. И они то, что чуть-чуть запуздрили мозги мне, то, что видишь, он говорит, а, давай, чтобы не мучиться, видишь, был конец рабочего дня, там 5 часов было, конец рабочего дня, он говорит, чтобы не бегать туда-сюда, ну, говорит, тебе максимум дадут сутки-двое, говорит, от силу, говорит, я говорю, точно, точно, точно, точно, ну, думаю, ладно, не буду уж лишний раз, говоря, в выкобениваться, давай, откажусь тогда. Ну, чтобы, типа, видишь, ни в больничку не ехать, ни понятых не этот, не останавливать. А там я потом, видишь, а, то, что мне потом сказали, говорят, и сам судья вот говорил, эта, эта женщина, говорит, надо было тебе пройти все-таки, ну, сам же, знаешь по, -по, -по логике вещей, что уже уверен ты в себе, я говорю, именно, что я уверен в себе. От того, что я, говорю, глупый, не означает, что все глупые. совсем бывает. бывает. Незнание закона не ни... уклоняет от ответственности. Так вот, друзья, на самом деле, такие ситуации не редкость и сталкиваются с ними люди постоянно и суды заполнены делами о лишении водительских прав именно по той причине что люди отказались от медицинского освидетельствования что же происходит как правило вы едете по каким-то делам все мы очень заняты всегда все мы куда-то спешим у нас куча дел день распланирован все очень непросто в этот момент вас тормозят сотрудники гибдд и предлагает вам пройти медицинское освидетельствование то есть мы сейчас не будем разбирать насколько правомерны те или иные требования но такое предложение к вам поступает естественно вы будучи абсолютно трезвыми не хотите тратить свое время куда-то ехать там что-то сдавать какие-то анализы ждать результатов возвращаться обратно то есть терять там час-полтора времени на все это ну крайне не хочется и добрые в кавычках Сотрудники полиции начинают вам говорить, слушайте, да мы видим, что вы абсолютно трезвы. Вы поймите, это просто формальность. Вот вы протокол подпишите, что отказались от медицинского свидетельства Не езжайте домой. Ну придет вам потом штраф там 500 рублей, вас оштрафуют и ничего страшного. И так далее, и так далее. Люди, которые этого не знают, соглашаются, подписывают. Как правило, вообще не читают то, что подписывают. А потом им приходит повестка в суд и их лишают прав." Такое бывает, друзья, сплошь и рядом. И поверьте мне, затем в суде вы уже не докажете, что вы были абсолютно трезвы, что вас вели в заблуждение, что это сотрудники правоохранительных органов э вас уговорили, вас обманули, заставили подписать этот протокол. Максимум, на что вы можете рассчитывать в суд, это то, что сотрудника ДПС вызовут, он придет, скажут, что вы подписали все добровольно, что все права вам были разъяснены, порядок разъяснен, вы все осознавали и сами отказались от прохождения медицинского освидетельствования. И суд, естественно, когда у него есть обычный гражданин, есть сотрудник полиции, поверит сотруднику полиции, потому что его слова в рамках судебной системы доказательной имеют куда больше вес, чем ваши. И вы, по сути, Объективно, реально, будучи абсолютно трезвым, лишаетесь права управления транспортного средства, лишаетесь водительских прав. Насколько это справедливо? Ну, конечно, несправедливо, потому что по-хорошему можно было бы проехать, подтвердить то, что вы абсолютно трезвый и остаться при своих правах. Но, к сожалению, такое бывает, вводят заблуждения там по каким-то своим причинам, может быть какая-то статистика, нужны палки и так далее, и человек попадает в такую ситуацию. А самое забавное, друзья, что если вы соглашаетесь и говорите, да, я готов проехать, поехали, я буду сдавать все анализы, я уверен, что я абсолютно трезвый. В 90% случаев на этом ваш разговор с сотрудниками полиции закончится, потому что им... Тоже неинтересно тратить свое время и ехать с абсолютно трезвым человеком. А, поверьте, они могут понять, когда человек находится под воздействием чего-то, или когда он абсолютно трезвый. То есть ехать, терять там час своего рабочего времени, чтобы убедиться, что человек действительно трезвый. Они это и так знают, им это не нужно. Это, скажем так, такой определенный еще тест, когда люди видят, что человек готов все проходить, они понимают, что он трезвый. Если человек, например, начинает юлить, говорит, да ладно, да что, да давайте как-то решим, да я мне вот неудобно, да я спешу, это уже вызовет определенные подозрения. И, например, к вам будут обращ... относиться более внимательно и проверять ваши документы, автомобиль тоже, например, более тщательно. Поэтому, друзья, Естественно, я это говорю про тех, кто объективно не находится в состоянии алкогольного опьянения. Если вы трезвый, едете, вас останавливают, предлагают пройти мета соглашайтесь, не отказывайтесь. Если этот ролик был для вас полезен, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь им обязательно со своими друзьями, чтобы они также знали свои права. До новых встреч!